Причина несчастного случая на воде может стать все что угодно, поэтому обязательно хорошо известные всем правила безопасности. Соблюдение правил требует и та ситуации, когда вы оказались в роли свидетеля. Если тонувшему человеку нужна ваша помощь, нужно позаботиться и о собственной безопасности. Часто бывает, он начинает хвататься за того, кто его спасает и тянуть их обоих, то есть он начинает избыточные движения совершать. Поэтому лучше всего не подать ему какой-то предмет, например, палку, чтобы он хватался за палку. Он хватается, например, за палку, но, а лучше всего это спасательный круг. И всегда должен быть, например, то есть на пляже. Вот. Оказание первой медицинской помощи тоже требует отдельной подготовки. Поможет инструктаж школы медицинских катастроф. извлекли человека из воды. Подбежали, не отвечая. Удаляем воду, переворачиваем, очищаем ротовую полость, чем есть одежда. Перевернули, теперь запрокинули, слушаем. Для того, чтобы научиться правильно делать искусственное дыхание, объясняют врачи, тоже нужна практика. Если человек не дышит, 5 глубоких вдохов и далее непрямой массаж сердца по 30 нажимов. Надавливать нужно сильно, так, чтобы грудина смещалась вниз примерно на 5 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Причиной несчастного случая может стать судорога. От нее никто не застрахован. Но есть одно действенное средство – булавка. Лучше всего, если она будет прикреплена у вас на купальном костюме, рассказывает врач Александр Шадрин. Это будет касаться и того, что, например, вы помогаете человеку, у которого судорога. Ткните ногтем его. Да, любым как, каким-то моментом. ну Ткните прямо в это место, и тогда спазм. Снимется. Конечно, лучше не доводить дело до чрезвычайных ситуаций и придерживаться простых правил. Советуют врачи купаться только в отведенных для этого местах. А если такой возможности нет, то максимально очистить пляж перед купанием. Если вы пришли на пляж с ребенком, то не спускайте с него глаз. И, конечно, не стоит купаться после еды и в состоянии алкогольного опьянения. И тогда отдых будет только в радость. Руслан Пепеляев, Владислав Рашидов, Дмитрий Маклыгин, телекомпания Ветта.